Добрый день, друзья! Прошием сегодня такой телефон. Samsung Galaxy Grand Duos это у нас i 982 Был прошит на кастомную прошивку, соответственно, кастом рекавери. Все заглючило, все зависло. Короче, висит на заставке. Будем прошивать. Прошивать будем стоковой 5-файловой прошивкой. Многофайловой. Вроде она 5-файловая. В общем, процесс покажу. Ссылки дам на прошивку, которую я качал. Но если вы посмотрите уже там год спустя, я не знаю, насколько она будет актуальна. Поэтому Google рулит. Ищите. Добрящите. Да, Поехали. Итак, вот у нас программа 1.3.10. Вот у нас прошивка. Давайте посмотрим ее. Так, есть PIT файл, boot, коды csc и вот два модема не пойму у нас видите boot xxub xxub и XXEB как csc ладно не столь важно нам главное все правильно сделать, а там методом тыка. Я всегда такие Samsung прошиваю методом тыка. Никогда не смотрю э, никаких инструкций. Потому что... потому. Здесь главное, чтобы программу вы скачали. Да, Один э, лучше всего использовать либо 309, либо 310. Ну и 307. Короче, третий Один нужно использовать. Не 185, а 187 старый. Потому что, может быть, не проширятся вот и в принципе для того чтобы подцепить телефон драйвера установите samsung ice для вашей операционной системы и все будет у вас работать а теперь, теперь надо запихать все файлы пит понятно где пит так рабочий стол вот он пит файл видите сразу Repatriation отмечается галочка. Галочки самостоятельно ничего тут не ставьте, не выбирайте. BL это у нас boot Бутлодер. Ap это у нас коды. Дожидаемся, когда он прочитает контрольную сумму. Так. CP это у нас модем в старых программах он на этот пункт отмечен как фон модем мы будем выбирать ебешный как csc попробуем так и соответственно csc выбираем так теперь нам нужно войти в загрузочный режим так скажем, один мод. Вставляем батареечку. Идем по наитию, как всегда. Громкость вниз. Холм и включение. Идем тут? Включение отпускаем, остальные держим. Что-то хрень какая-то. Mm. сразу какая не то просто держим хом хрен там вообще по идее всегда сразу так громкость вверх mm. Так, ну понятно, это кастом на recovery. Что у нас? Download мод, а, один Один мод. Все правильно. Громкость вниз, Home и включение. Держим все три кнопки. И громко, одноразовая громкость вверх. Ать? Вот он, Один мод. Видите: систем статус кастом. Это значит, что. И бин кастомный, и прошивка у нас стоит кастомная. Стояла, пока не слетела. Будем шить на стоковую. В таком состоянии подключаем. О. Вот на экране видим подключенное тело. Нажимаем старт. Ну все, пошел в перезагрузку. Долго шился. Посмотрим на это чудо. Первый запуск. Сбрасываются настройки, я думаю, с рекавери. Сейчас посмотрим, какой у нас рекавери там зашито. Было, как видели, оно кастомное. Должно сейчас быть стоковое. Лог показал, что он зашил рекаври И посмотрим счетчик кастомных прошивок, что нам говорит. Остался он, обнулился или не обнулился. О, все. Хрюкнул. Бульки эти. Такие нудные эти Samsung. Все им надо знать прям. Глупые, блин. wi GPS. Так, все отлично, ребята. Все прошито. Сейчас мы проверим наше рекавери. Да, все стоковое. Стоковое рекавери. Ага. Чтобы локастомная прошивка осталась, не сбросилась. Счетчик работает но ведь корин Bin Samsung официал то есть сейчас установлена официальная прошивка итак друзья ну дальше я не буду мутить в принципе его можно сбросить но это уже тема другая и совершенно ненужная беспонтовая поэтому весь процесс прошивки я вам показал в сложных случаях используйте многофайловую прошивку, так как я вам показал. Если вы просто со стока на сток переходите, хотите понизить или повысить прошивку, или просто другую прошивку, то многофайловой пользоваться не обязательно. Скачивайте однофайловую прошивку, пихайте ее не в бутлодер, а в, в этот самый up, и шейте. Так же самое без галочки Repatriation. А на этом буду прощаться с вами, всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока!